Представляем вашему вниманию совок металлический. Для противодействия возгораниям, которые могут возникнуть в различных постройках, устанавливаются специальные стенды либо щиты, комплектуемые различными приспособлениями для локализации и ликвидации воспламенения. Пожарный инвентарь, который выставляется на щитах, обязательно должен включать в себя совок специальной конструкции. Совок предназначен для засыпания песком, либо сыпучим грунтом различных горючих материалов и жидкостей для прекращения их горения путем перекрытия доступа кислорода. Длина совка 25 см, ширина 21 см, вес 800 грамм, Окрашен порошковой краской в красный цвет. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения вы можете найти на нашем сайте euroservice.com